С точки зрения буквы закона существует два способа переуступки права долга по кредиту. Первый способ в народе называется перекредитовка и состоит в выдаче нового кредита новому владельцу. В случае ипотечного кредита в один день осуществляется купля-продажа недвижимого имущества по справке характеристики БТИ на существующего владельца, выдача нового кредита новому владельцу недвижимости, оформление договора ипотеки и одновременное погашение существующего кредита за счет нового. В случае с ипотекой для того, чтобы провести операцию, банк оценивает потенциального заемщика, оформляет договор купли-продажи, дополнительное соглашение к кредитному договору, оформляет новый ипотечный договор и договор страхования, а также стандартные в таких случаях заявления. После этого нотариус вносит изменения в реестр сделок, ипотек и обременений. Регистрируется право собственности и новый заемщик становится полноправным владельцем этого имущества. Второй способ переуступки долга называется перевод долга. При этом банк должен дать письменное согласие на совершение этой процедуры. А потом старые заемщики и новые заключают новый договор и оформляют его у нотариуса. Согласно этому договору новый заемщик принимает на себя все обязанности и права по действующему старому кредитному договору. С залогом в данном случае могут быть варианты. Либо происходит одновременное отчуждение залога в пользу нового заемщика и передача имущества в залог банку. Либо новый заемщик предоставляет банку новый залог. Либо старый заемщик выступает поручителем за нового заемщика и оставляет в залоге свое имущество. Если переформлять уступку праводолга как выдачу нового кредита, то заемщик получит суду на новых рыночных условиях. Естественно, это будет означать более высокие ставки по займу, чем первоначально, ведь в последние годы условия кредитования только ухудшались. Есть и другие нюансы по кредитной процедуре. Так, банк при анализе платежеспособности нового клиента может увеличить срок кредитования, чтобы уменьшить ежемесячный платеж.